Микрометр ⁇ высокоточный прибор, предназначенный для измерения линейных величин абсолютным методом. Принцип микрометра прост и основан на использовании винтовой пары, преобразующей вращательное движение в поступательное. В конструкцию входят скоба, пятка, шпиндель микрометрического винта, стопор, стебель, барабан, трещотка, теплоизолирующая докладка. Измерительные поверхности твердосплавные. Барабан связан со шпинделем, микрометрическим винтом, имеющим резьбу с шагом в половину миллиметра. На стебле проведена продольная линия, снизу и сверху от которой расположены две шкалы. С основной нижней считываются целые миллиметры, а с дополнительной верхней – половина миллиметра. Имея шаг резьбы в полмиллиметра, при полном обороте барабана шпиндель переместится вдоль оси на половину миллиметра. Число деления барабана 50. Поворот барабана на одно деление дает перемещение на одну пятидесятую шага резьбы. Отсюда цена деления шкалы барабана для считывания равна одной сотой миллиметра. Шкала нониуса имеет 10 делений и позволяет считать показания до 1 десятой от 1 деления барабана. Эта величина 1 тысячная миллиметра. Для определения показаний необходимо просуммировать значение шкал стебля, барабана и нуниуса. Перейдем к практическому считыванию показаний. Перед началом измерения рекомендуется развести измерительные поверхности от 0,5 до 1,5 мм шире размера измеряемой детали. Шпиндель отводится, поворачивая барабан трещоткой. Затем, исключив перекосы, заводится деталь. И той же трещоткой производится поджим. Услышав от 3 до 5 щелчков, можно остановиться. Полученное положение нужно зафиксировать стопором. При чтении показаний микрометр следует держать прямо перед глазами. Первым шагом считываем целые миллиметры по основной шкале стебля. Это самая ближайшая величина, находящаяся слева от торца барабана. По дополнительной шкале стебля определяем наличие полумиллиметра. Если ее деление показалось слева от торца барабана, но после целого значения миллиметров, значит эту половину следует прибавить. Продольный штрих на стебле является указателем для круговой шкалы. В расчет принимается риска на круговой шкале, совпадающая со штрихом или ближайшая снизу от продольного штриха в случае несовпадения с продольным штрихом. Далее переходим к нониусу. Выбираем совпадение любой риски круговой шкалы с риской нониуса. Получим дополнительную величину для суммирования. Просуммировав все величины, получим показания микрометра. Подсчет величины окончен.